Всем привет, это продолжение прохождения и тексту сейчас мы будем убивать короля и королеву в прошлой серии, Чем занимались? Всем привет, ну мы доходили до этой слонихи и мы получили типа классные способности, я огненный, а ты А я Да. Огнен, а ты, типа, а я мак. да. ты Мака, а я, я Мака, а ты мечник. Ну да, но я классный мечник, у меня огнем да. горит. А как думаешь, разработчики специально делали так, чтобы все жанры были использованы? Потому что очень похоже на это, что они решили все жанры использовать. Потому что это выглядит да. очень круто. Как. Я не знаю, не знаю, Вот если играешь, например, в какой-то один жанр, да, он начинает надоедать, как ты от него устаешь. А если ты играешь вот в такую игру, да, если да, есть да, сразу да. все жанры, Слушай, то не, не знаю, успевает возможно. надоедать. Ой, я умираю, я умираю отбить. Не, ну выглядит просто прям очень круто. Угу. Типа вот я вообще не любитель такого жанра, но мне заходит. Да, да, да. Ну потому что вот его немного, понимаешь, да, его круто сделал. Да, да, да, да, да. Хотя и есть некоторые игры, в которых там побольше способностей и так далее. Но это чем-то цепляет, да, вот слишком. Техничности такой. И то, что вроде бы и в одну игру играешь, но все равно какой-то жанр очень прикольно. Я почти убил королеву. Я почти убил короля. Все. Так мы с тобой за минутку, да, быстренько. Да. Чипок, чипок, да готовы. Все они рассыпались в пыль. В okay. Погнали к слоней. О, у нас даже зрители были. А, да. Так, и... И чё? Чё случилось? А, все? У нас забрали! Блин, ну серьёзно? <свят> <свят> <свят> Молодец! <свят> ну, заработало, тут не поспоришь. Ну, согласись, хитро. Ну, тут как бы не поспоришь. Ага, очень. Безумно. Только это реально наши магические способности. Ай, я не могу эти зрители такие типы. Как из Лего, только округлые какие-то. О, Соня, Мы пришли по твою душу. Пролива. Как мило. Какая она милая. Очень классная. Хотите <связать> Вот я хочу печенье. <связать> да блин, ну <оба> что? <связать> блин, я хочу печенье. <связать> да блин, мы сейчас лонеху будем бивать, но ну, серьезно я не буду. Господи, мы обнимаемся. Нет, не надо. Ласковая слоника. Ну хорошо, как она бегает, но не трогайте ее. Беги, звони. Ну ты просто омерзительно. Да, хорош, где стража? Убейте нас. Нифига у нее прикольно, да? Угу. Такой огонь у нее прикольный, видела? Из бумаги. Угу. А куда она собиралась улететь в потолок? Единственное. Но лучше удачу в небе. Ну да. Чтоб быть убитым нами. И что делать? И ну она упала, нам ее надо достать. А у нее да. есть как такие эти Поиграть нам с тобой? Да ладно. Ну вот. А, И а музычка такая. Мы это сразу себе. Блин, за шею ее прям взяли. Блин, у меня нога застряла. Да я не хочу ухо оторвать, алё! Но мы ее ухо-то не оторвем, мы ее вытащим, наверное. А, думаешь? Ну, думаю, да. А нога-то застряла, надо же как-то ногу вытащить. Мы ногу оторвали. Да вы что творите это разработчики, только что их хвалили. Да <связывая> <Но связывая> я отказываюсь играть, я не буду ее тащить. Потащили, давай, ну надо как-то пройти игру. Ну я не хочу слониху убивать ради этого. Я вообще за туру на ногу взяла. тихо. <связывая> <связывая> Музыка какая-то вообще ужасная. Убратительная. Соня, попрости нас позже. <свот> <свот> Это просто убратительная. <свот> <свот> Нам тоже понадобится. Мне тоже понадобится. Да. <свот> <свот> Сто, них оживи! Убей нас, пожалуйста, как-нибудь. <мас> да мы сейчас-то мы точно и ухо оторвем, что ли. Кивнус движение. Да это вообще жесть какая-то. Да ну хорош. Ну. Ребята, это отвратительно. Это просто ужасно. в тумане. без уха, без ноги. Ну интереснее, интерес. Нам правда жалко. Да блин. Может нам правда не нужно этого делать? Может мы просто уйдем отсюда? Ну а как нам попасть к дочке? Ну смотри как ты ее за голову идёшь. Прости, Сауниха, пожалуйста. Ну, отвратительно. Прости, дочь, мы уроды. Ну, пришьем, пришьем, все сделаем. Я сейчас плакал, блядь. Добились, чего хотели, да? Дочь платье. Блин, ну реально же для детей, да, вот этот мир, вот игрушек, ну это да. же, вот, реально мир. Как-то ужасно выглядит. Я просто не могу. Мне совесть это задницу Моральный. Бросить. А чё? Че не сработал план, да? Такая корона, мисс. Ну, убили слониху. Ну, убили слониху, заставили Роуз плакать и ничего не добились. Отлично. Че это? Письмо? Не знаю. Dear mom депрессия. dad. I'm sorry он хоть прочитал, чтобы потом нам сказать нет? Не знаю. А, вон, на четыре кусочка. Блин, я после этой слонихи такой сады, неприятный. Так играю в такие игры потом. Детская игра, да, казалось? Но я бы не сказала, что она детская. Ну, ч, разве не детская? Ну, тут да, говорится о отношениях, думаю, не детская. Ну, хотя, наверное, да. Но если в сюжет вот не вслушиваться, да, то... Просто ну, да. детская игрушка. Красивая, нарисованная. Господи, какие мило сижу. Mm -hmm. <coughs> Вот, кстати, говоря, да? Mm. И у одного есть, и у второго есть. Куда нас опять отправляют? Не знаю. Сделать что-то с временем, видимо. Как-то понять время. Может понять друг друга. Думаешь? Ну, думаю, что-то типа того. А, да, вон, смотри, видишь. О, часы. Обожаю эту тематику. Часовую? Да, со временем то, что mm. связано. А, ну вот, да. В смысле, клонировать тебя? Ч okay, ⁇ Окей, как? Нифига, себе! Нифига, прикольно. Видишь, тебе тоже прикольные штуки попадаются, не клонирование, вау. Ну да. Это мы Видимо, да. А, ну это наша жизнь, как мы выглядим. А, да, да, да. А, окей. Лучший ведущий в моей жизни. Реально, а что книга делает, когда уходит? Следит за нами? Я не знаю. Так, че? оставить полно. Я... Да. О, прикольно. А, я пропустил их, видела, да? Угу. <гулак> О, смотри, я могу вот так вот остановить. Или вот так. Или вот так. Или вот так. Прикольно. Че, погнали дальше? Погнали. А как, тут же закрыто. А, все. <с Бывает. Тихо, тихо. АААААААААААААА! Я не успела. Так, иди. Возвращайся. А, я успею, да, сейчас? Да, а, давай. да. Китары чашки. Так, давай. Ч? Это... А, видимо, тут надо как-то с сейчас. А, а кл... Да, а, а... Смотрю, оно же не сразу закрывается, видела, да? Угу. Все, давай я на позицию. У меня такие часы, смотри. Крутые. Все, я внутри. А я? Слушай, как ты тебе классно? Такой носик у нее длинный. Ты ее за носик дернул? Да. А, и вон мы, смотри. Где мы? Вон, вон снизу, сейчас увидишь вон. А, все вижу. А, нам куда? А, вон смотри, тут. Какие-то вертибгли, вторые. Так, а тут вот есть. Вертибегли, да. Как к ним относишься? Хорошо отношусь. Так. Так, так. Всё, я на месте. и чё? Я тоже на месте. И чё? А, ну я могу какую-то штуку поднимать. Ты зацепиться можешь? Да. А, ну иди на ту сторону. Только вот сюда. Смотри, тут какая-то кнопочка. Взмекла? Да, долбани. Ай, вот смотри, нам куда-то будет Это проход, да, типа? Видимо. Ай, вон там снизу какая-то кнопочка. Ай! Я не... Чё? Прикольно стою. Как ты? В целом. Прикольно. И так, ну А где я? А! Вот, смотри, я могу возвращать. Чпок. Так, так, ну мне, видимо, туда надо. Стоп, <смех> ну видишь? Смотри, <смех> вот наверху кнопка, она надо, а, надо на нее нажать. А чё мне делать-то? Кон оставить? А, ну да, вот смотри. Так. Подожди, стой, да я сначала уйду. Давай. Всё, телепортируй? Нет. А сейчас попробую. У нас пенни у него, кажется? Да, да. А, подожди, а я... Я тебя поднимаю? Да, да. Стой, стой, стой. О, нифига прикол. Чпок, Так, всё. вот кнопочку. Блин, нифига прикольно. А, А, вот, все, мы открыли. Чё открыли? Ну, открыли А, иди. им? Да. А, сами? Я не знаю. Больщика долетела, видела? Мы туда? Нам туда? Да, вроде как Тут а, какая-то а как? а. Что это за соус, что? Не знаю, я могу ее размочить Так, ну вот мы стоим Нам надо как-то им открыть проход наверх А вот смотри, я могу у тебя это Какой-то какой типа лифт, видишь? А как мне туда пробраться? А ты можешь как-то с этой штукой что-то сделать, смотри? Могу. А, ну тут давай. А, вот, давай. Давай. Давай. -а. Так, еще. Так, давай, это наверх. А, вот, тут держишься, чтобы поставить полно. Так. Так. А. -а, -а, -а. И мне, мне сюда? Да, верно. Ты была близка, конечно. Мне кажется, это специально дерьмя делает. Думаешь, что. никто <смех> не упал? Такие птички тут прикольные. Так, ну я что-то нажала. А, вот. вот а, все, и место, прыгать. да. А мы? Ну и мы за заня... ним. <смех> Ой, садык. А, прикольно. там есть что-то? Да. А? Там есть да, куда идти? <смех> да, тут знаете, на <смех> рельсах кататься. <смех> Погнали, мои любимые рельсы. А тут мало. А и вот они и выехали, наши. Дальше. А, ну все. Так, и что тут? Да. Тут какие-то когти. У -у. Я у-ухнул. Да, а, ну, наверное, надо их поднять, смотри-кась Че? Вон, видишь, смотри, мы нажимаем, а -а -а. и они поднимаются. Че? Ну вот я оставлю тут клона, встану сюда. А, -а, -а. а ты с тобой на ту, на третью. А, ну -а -да, давай его. Да, а потом, как ты встанешь, я телепортируюсь. Вот, смотри. А-а-а! И будет? Не знаю, ладно. Вот не лагала бы. Соберись, плиз. О, опять рампалин какой-то. А, ну, наверное, меня. Так, давай. А куда? Ты что так кричишь-то? Попала. Слышала? Да. Она как-то кряхтит. У нее такой осипы голосочек. Загрузка. Так. Какие-то темы, видишь, да? Угу. Что это? Мне вообще очень нравится эта тематика. Меня прям балдею. Блин, а мне больше вот прошло понравилось. нравилось. Демомаг и Мич. А мне вот это нравится. У меня какая-то котическая, да, немного. Угу, чуть есть такое. Чуть! чуть О, я вижу, а, нет, показалось. Да, я думаю, там этот барабанчик, который про игру нам намекает. Что вот есть игра? Да, да, да. Ч ⁇ мы их потеряли? Ну, видимо, они куда-то оделись. Это челики типа друг друга держат, смотри. Эти э, на забор, смотри. Подожди. Типа челики держатся друг за друга, за ручки. Подожди. Или мне кажется. Да подожди. If I lost my job, we'd lose everything. Okay. But when you're never around, lose mm -hmm. Oh what baby is let's follow them. Вот, смотри, челики. Видишь, они как будто друг за дружку держатся, типа? Нет, это просто забор. Ну. Да. Ладно. Так уж быть, будет забор, так забор. А чем мы куда? Стой, давай мы смотрим город. А -а -а. Ну, давай. Ну, Ой, шагал большой так-то. Я Ой, смотри, тут какая-то с... тема, я на ней летать можно. Ладно, погнали, еще успеем. Ой, смотри, тут это облако какое-то. А, Ну я думаю, нам то, что он издравит да, да, да, да, Не зря же они его делали. О, смотри, смотри, едет, едет. Да. Как будто в гости. А, вот тут, тут, тут кнопка, и там кнопка слева. А, ну, видимо. Ага, ага, ага. Ооо, крепко. Чё? А то, что ты меня полу -полу прибил, прибила, это ничего, да? Смотри, танцует. танцуют. Ой, да не ой как мило. Поставил, опустил, угу. Ой, смотри, пожар. Картонный. Дом горит. Так, и, и что ну. А как тушить? А, вот как раз-таки облако вон сверху. Думаешь? Да. Сейчас, подожди, я заберу. Ой, давай. я могу дождик, Сырье! Так, мне надо, наверное, заправлять. Пожалуйста. Я жду, жду. Я управлять только дождиком могу. Да? А я могу, во. А вот давай. давай. Ага, потому Очень классно, что картонный дождь, тушит картонный огонь. Нет. Все. Да. Все. Поехали. Поехали. О, мы вместе. Да. Не хочу. Иди к себе. Так это мое. А, okay. В смысле, я за девочкой, ты за пацаном. А, <сёк> это кнопочка А, вот смотри, вот ещё кнопка есть какая-то Давай долбанём Ты чё? чё? А ну-ка долбаника сейчас? <сёк> да, лё Так тебе надо может как-то... А, вон, смотри там снизу какие-то эти, эти типа грабли. А, клешни. А, а, я, наверное, за заклон оставить, смотрите, да? Да, как да, наверное. Я захвачу клешнями, как бы, мост. Давай. Все. О! Погнали. Такая водичка прикольная. <смех> а что это такое? Это типа просто бутусик. Ага. Это кто там? Стой, стой! Сред олени! Да. Олени бегут! И тип елку рубят. Блин, нифига прикольно, а реально такие, ну, типа, продаются или как? Я не знаю. Такие всякие. I don't know. Так, ну я на месте. Жду тебя. Тут тоже у типа какой-то домик. Смотрите. И пока смотрю, что есть. Ой, а тут что-то можно было найти. А, нет. нельзя. Ой, игрушка! <связать> Ха-ха! Сосиска, смотри! <связать> игрушка, Макс, смотри! Где-где? Конные бега какие-то! Где ты? А, вот, Вон, иди, иди на синеньку. Давай, я хочу поиграть! Да я тут, тут. Где ты? Ой, это что такое? Карандаш. Что это? Куда идти-то? Что за карандаш? А почему не могу взять? у у у тоже попробую. Давай. Закинуть у Закинул. Я поймал кого-то. Сюда, давай. Ой, смотри, какая рыбка. Я тоже, тоже хочу. А, какие-то рыбы тут, да фига. А почему у меня не вытаскивается? А почему не выта? О, да, я тоже это. пойму. Нет, нет, погнали. Можно чуть прикольно выглядеть. Да, ну а, тут там, еще что-то есть, смотри, какие-то кнопочки. Где? Вот. Вс, Тауэр. Башня ада. Адская башня. Давай. Что происходит? Ч это? Че мы открыли? Это сюжет? И что делать надо забраться на нее и не упасть а да really? Ах, охевить давай кто быстрее а так она нужно ну, по ней прям очень сложно забираться Ах, это что такое? Да я не могу. Нет! Нет! Ты в самый низ супал. Я упал. в самый низ супал, я почти до конца прошла. Теперь я понял, почему эта башня ада, адская башня. Где я? Блин, нифига не видно. Вообще, да, тяжело? Ну как, не прям так сильно тяжело прям, ну... Видимо. Ребят, простите, мы сейчас чуть-чуть поиграем. Да. И пойдем дальше. Где я, блин? Так как догадать ее? Вот. Так. так. Так. Так. Куда дальше? Вот там-то я и тоже упала. А, да? Да. Там походу не спешить просто надо. Это. это просто. Да. Блин, мне интересно, мы пройдем, нет? Там снизу можно прямо на вторую сразу так ой нет все макс короче я не буду да да все Я в эту игрушку поиграть Ладно, ну я пока посмотрел, что такое Ааа, нет, пожалуйста НЕЕЕЕЕЕЕЕТ <связь> <связь> Да нет, пожалуйста Все, я научился, сейчас я быстренько пройду. Да. да. Ты видел, да, там что в да, этом да. что происходит? Я верю в себя. Давай, ты сможешь, у тебя получится. Я наблюдаю за тобой. Ну хоть не в самый низ, Макс. Да, да. Я тоже подумал. Это просто. Так, так, так. Так, ребят, ну, давайте мы закругляемся и попробуем пройти эту адскую башню. Да. В следующей серии скажем, получилось у нас или нет, а то мы походу надолго. Всем пока. Всем пока.